Уж лучше съесть кило лимонов с кожурой, чем написать тебе хоть строчку о любви. Пусть вместо сердца у меня мишень с дырой, зато прошло почти душевное орви. Закрой шторы, яркий свет влечет в мигрень, хотя, быть может, этот приступ то ты присущ всем тем, кто, встав на верхнюю ступень, бросался вниз. Без парашюта с высоты. Не мерзкая позвонить тебе хоть раз. и презираю пустоту холодных рук. Учусь счастливой быть пусть только на показ, Скрывая чертов недолеченный недуг. Мне не идет мой полный слез, шинячий взгляд, А эти письма так пустая болтовня. Уж лучше в рот кило лимонов, чем назад, Да и не очень-то и почерк у меня.